Привет и салютус! Сегодня будем готовить гратан de finoise. Круто звучит, да? Ну, если говорить обычным русским языком, это картошка по-французски. Довольно несложное блюдо, вкусное, оригинальное, но без мяса. Надеюсь, вам понравится. Что нам для этого понадобится, какие ингредиенты? Сейчас я вам все покажу. Идемте. Вы, наверное, сейчас подумали, зачем ему этот глупый берет? Но, ребята, у меня так много волос, я боюсь, чтоб какая-то их часть попала в наше блюдо. И, кстати, что хотел сказать. Это блюдо, Gratin de Finoise, оно относится к основным э, французским блюдам, традиционным французским блюдам. Э, их, скажем, наверное, штук 20, так что вот у вас есть возможность попробовать первое из них, если, конечно, вы что-то до этого не пробовали. Ну, мало ли. Так, и что же нам понадобится, чтобы приготовить это интересное блюдо? Ну, конечно же, картошка, так как это основной ингредиент. Вот. Я готовлю на себя, поэтому я такое количество. Если будете готовить на несколько человек, то есть, естественно, нужно будет больше. Понадобится чеснок, соль, перец. Также я добавляю петрушку. Ну, в оригинальном рецепте ее нет, но мне она нравится, поэтому я ее добавлю. Молоко и сметана. Также сыр сыра также нет в оригинальном рецепте, но я его добавлю, потому что я люблю сыр. Итак, первое, что нам предстоит сделать, это помыть картошку, почистить ее и тонко нарезать. Если, конечно же, есть возможность и время немного ее подсушить. Нам понадобится полголовки чеснока, нужно будет почистить и порезать на маленькие кусочки. Далее нам нужно смешать сметану и молоко в равных пропорциях, один к одному. Примерно 150 мл сметаны и 150 мл молока. Теперь, когда мы смешали молоко и сметану, все это мы помещаем на плиту и будем греть в течение 20 минут на слабом огне и одновременно добавив соли, перца, ну, естественно, петрушки, все по вкусу. Соли много не нужно добавлять, а всегда нужно добавлять, когда плита уже будет готова. Мы поместили картошку в кастрюлю, теперь нужно подождать примерно 20-15 минут. Самое главное, чтобы картошка не сварилась, она должна остаться такой сыроватой, хрустящей. Ну а пока наша картошечка варится в сметане и молоке, мы не станем терять времени. Поставим духовку на разогрев 180 градусов и предварительно подготовим наше блюдо в мы готовим мы в дальнейшем поместим в нашу картошечку после варенья. Но на одной этого блюдца мы добавляем чеснок, который мы нарезали. Вот. И 20 минут спустя картошку из кастрюльки мы выкладываем на наше блюдце с чесноком, который мы заранее подготовили. И теперь последнее, что остается нам сделать, поместить все это в духовку примерно 45 минут или час. Нужно будет смотреть по состоянию блюда, оно должно будет покрыться такой корочкой, легкой корочкой, тогда оно будет готово, можно будет доставать и пробовать. Ну, а пока мы ожидаем, когда наше блюдо приготовится, не станем терять времени и займемся французским языком. Вот вам небольшой курс. Допустим, если вы вдруг окажетесь во Франции, у вас нет с собой часов ни наручных, ни смартфонов в телефоне, хотя это странно, сейчас у всех смартфонов есть, даже у них их есть три, а у них больше. Так вот, если вам понадобится узнать время у любого прохожего, вы можете спросить келер Этиль?». Это знаешь, сколько времени, но нельзя просто подойти к человеку и сказать «Эй, hey, келеретиль», нужно сказать «эскюзимуа, келеретиль сельвупли». Это главное, потому что французы почему-то, не знаю, они любят вот это, когда с ними здороваются, когда там там и прочие слова. Поэтому, хотите узнать время, скажите скажете «эскюзимуа, келеретиль сельвупли». Он вам просто покажет часы, то есть он вам сначала скажет, сколько времени на самом деле, но вы же не понимаете французский язык. То есть в дальнейшем будете вы его, понимаете, дойдете до такого продвинутого уровня, что сможете его придавать там, в университете или там, в каких-то курсах. Но пока вы его не знаете, то, что он скажет, сколько времени, вы этого не поймете. Поэтому смотрите на часы, он вам обязательно их покажет. И все. И главное, не забудьте сказать «Je vous или Мадам. «Je vous remercie, Надеюсь, вам пригодится. И еще забыл сказать, те, кто интересуется французским языком, имейте в виду, что для каждого своего видео впоследствии я добавляю французские субтитры. Но это не литературный язык, это в основном я перевожу так, это обычная разговорная речь, которую легко понять. Так что включайте субтитры, читайте, кому интересно. Появляется не сразу, но через какое-то время я их обязательно добавлю. Если там есть какие-то вопросы, то есть вы можете мне написать обязательно. Всем спасибо за просмотр. Да, блюдо получилось не очень такое быстрое, в среднем нужно чуть больше часа, час 20, час 15. Так, ну все же, это традиционное блюдо французское, которое нужно обязательно попробовать, так что пришлось пожертвовать своим временем, либо придется из тех, кто его еще раз не что хочется сказать на будущее. Сегодня я приобрел электрокоптильную и в ближайшее время я собираюсь испытать сделать ней рыбу, мясо, ну, курицу. Посмотрим, что получится. Ни разу на ней не делал, делал то есть на стандартной на мангале коптил, но в ни разу не пробовал. Так что следующее видео как раз будет об этом. И в целом оповещение, у меня есть специальное помещение, поэтому я сушу рыбу. И а я собираюсь как раз вы принести этот так что следующее видео как раз будет об этом. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Постараюсь все информативно снять. Так что еще раз спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч.